На мотив "Джингл Беллс". Как дела, Абдула? Что такой смурной? Как дела, Абдула? Завтра выходной день деньской пролежишь Где прамя бока И с линцой съешь кишмиш Глядя в бока Прошел. Разве ты не знаешь, все будет хорошо Вот и день прошел, вот и год прошел Разве ты не знаешь, все будет хорошо Как дела, Абдулла, ты такой сурной Как дела, Абдулла, завтра выходной Прилетит стая птиц, станет на постой Прилетит стая птиц Что такой смурной, как дела, обдула завтра выходной На мотив джинглбел тоже хримопев. Этот день замерзя громных у дерев. ты вот день прошел, вот и год прошел. Разве ты не знаешь, все будет? Так. Садей занялся крон у дерев. Как дела, Абдула? Что такое фурнос? Как дела, Абдула?